Здравствуйте! А что вы знаете о видах психологической защиты? Меня зовут Ирина Бухарева, и я помогаю людям находить предназначение по почерку. Каждому из нас свойственно защищаться каким-либо образом, чтобы не навредили, не нарушили наш собственный внутренний мир, чтобы не могли как-то дестроить или дисбалансировать нас самих. Итак, какие же виды защиты существуют? Первое, что я выделила, это маска. Да-да, именно маска и также является одним из защитных механизмов вы увидите картину достаточно аккуратную достаточно каллиграфичную выписанные буквы акцент на форму букв почерка могут быть какие-то лишние абсолютно непродуктивные элементы либо общая формальность того же самого почерка когда акцент смещается с движения с нашего внутреннего с нашего глубинного на форму на наше внешнее. То есть мы одеваем некое социальное лицо, которое считаем, что другим людям оно будет приятно. Мы пытаемся угождать, мы пытаемся производить внешнее впечатление, тем самым закрывая наш внутренний собственный мир. Почему так происходит? Например, вы приходите в коллектив, в принципе, работа вас устраивает, но не складываются отношения. Вы видите, что под вас копает. Вы видите, что портит вашу репутацию, наводя сплетни. Вы видите, как капают на вас начальство, тем самым вас не повышают, не дают премии и так далее. Вместо того, чтобы уйти либо сменить коллектив, вы начинаете закрываться, вы начинаете приспосабливаться к тем условиям, в которых вы оказываетесь. Тем самым надеваете на себя какое-то другое лицо, то есть защищаетесь. Другой вид, который я выделила, это конфликтность. Да-да, конфликтность также является неким криком о помощи, неким таким же защитным механизмом личности. Как правило, есть два вида конфликтности. Это открытый и это закрытый вид конфликтности, когда мы говорим об аутоагрессии, когда агрессия направлена на самого человека. В таких почерках мы увидим очень сильный контракшн, то есть законтролированность, поломанность каких-то отдельных элементов. Мы увидим, что там статичное практически медленное движение, то есть когда почерк практически прилеплен к листу бумаги каким-либо образом и, соответственно, некая спазматичность также может быть. То есть что происходит в этом случае? Человек вроде бы тихий, вроде бы спокойный, таким кажется да, окружающим людям, но как только дело доходит до его интересов, он становится колючим и взрывается, как ежик. Что происходит? То есть данный вид конфликтности это также является защитным механизмом. То есть человек вам как бы говорит, "Услышьте меня, неплохо". И делает это он отнюдь не от того, что он действительно хочет с кем-то обрабатывать, конфликтовать или воевать. На самом деле он просто защищает свой собственный внутренний мир. Разумеется, защитных механизмов намного больше, но в данном видео мы рассмотрели с вами именно эти. Меня зовут Ирина Бухарева. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Будет много всего интересного.